Thank <laughs> you. Здравствуйте, Игорь Васильевич, это Сбербанк, Здравствуйте. я ваш голосовой помощник, чем я могу помочь? Переведи на оператора. Я поняла, что вам нужен оператор. Уточните, пожалуйста, что вас интересует? Мошенники. Уточните, вы уже перевели куда-то деньги по просьбе звонивших. Скажите «да» или «нет». Нет. Убедимся, что вы никому не сообщили персональные данные. В переписке или разговоре с кем-либо вы упоминали номер карты и срок ее действия. Или передавали любые пароли из СМС с номера 900. Да или нет? Нет. Вы все сделали абсолютно верно. Помогите нам найти и наказать мошенников. Для этого сообщите о подробностях звонка в приложении Сбербанк Онлайн. Это займет пару минут. Также в настройках приложения можно включить проверку входящих звонков, и мы будем предупреждать вас о звонках мошенников. Благодарим за бдительность. Переведи на оператора. Чем еще могу вам помочь? Переведи на оператора. Я поняла, что вам нужен оператор. Уточните, пожалуйста, что вас интересует? Кредитная карта. Очень хочу вам помочь. Подскажите коротко, что именно нужно сделать. Консультация. Сейчас много звонков, возможно, оператору придется подождать. Какой у вас вопрос? Прямой. Соединяю вас со специалистом. Мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание еще лучше. Ты лучше Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Марина, меня зовут Игорь. Во-первых, хотелось бы узнать, почему ваш робот вводит меня в заблуждение о том, что... Ваши звонки, они предназначены вот для улучшения качества. Это же не так. Но у нас такие данные, данные, Игорь Васильевич, а какие вопросы? А, мне хотелось бы узнать. Мне вот вчера позвонил якобы специалист вашего банка, некий Лаврентьев Евгений Васильевич. Номер телефона плюс семь девятьсот двадцать пять сто пятьдесят восемь и у меня возникло сомнение, что это все-таки мошенник. Вы хотели по этому звонку, поэтому. Да, я, поход, хот... да или... я хотел. Да, я хотел бы уточнить, действительно, есть у вас такой сотрудник или нет его? Этот номер, он зарегистрирован за банком или нет? Или это мошенники все-таки? Они пытались там у меня узнать различные финансовые вопросы, связанные в наших с вами взаимоотношениях. Как-то это меня насторожило. У вас какие-то персональные данные запрашивали в этом звонке, Игорь Васильевич, что-то просили назвать по картам Сбербанк Онлайн. Да, и, финанс... и, вопрос? и финансовые вопросы, и вот, взаимоотношения, финансовые взаимоотношения между мной и вашим банком по действующей банковской карте кредитной. Сотрудники банка у нас никакие персональные данные на исходящих вызовах не запрашивают. Вот. И после того, Я... Действия. Я про то и говорю о том, что меня это сразу и насторожило. Поэтому будьте добры, вы там посмотрите уже. Среди ваших сотрудников есть такой Лаврентьев, Евгений Васильевич. Или это вымышленная фамилия имя, отчество? А, номер телефона, да, я еще раз повторю, плюс семь девятьсот двадцать пять, сто пятьдесят восемь, ноль один сорок пять. Если вы говорите, что у вас какие-то персональные данные запрашивали, то это только мошенники звонят, потому что сотрудники банка не запрашивают такую информацию на исходящих звонках, поэтому если мошенники вам звонили, могли представиться любимыми вымышленными данными. Так вы про номер телефона можете сказать? Он принадлежит э, Номер Номера телефонов мы не, провер... мы не можем проверить в контактном центре. Но номер телефона можно проверить на сайте банка. А, нет, нет, его там нет. Это точно нету этого нет. ну, мошенники вам звонили. Поэтому а -а -а. мошенники подарят что-то, у вас какую-то информацию а, а тогда, вы... в... а тогда вопрос, а каким образом мошенники смогли получить мою персональную и банковскую тайну, которая известна только мне и вашему банку? Если я это не разглашал, соответственно, получается, банк Бер, да, он слил эту информацию? А у вас я... Никому никакой персональной информации не предоставляют эти данные конфиденциальные, а люди знают какие-то данные по вашим картам или от Сбербанка что-то нужно заблокировать или что у вас произошло? Там Вы мне... свои данные не называли? Естественно, нет. Я не такой дурак, чтобы это у -у -у. совершать. Вот. Но другое дело, у меня сразу возникает вопрос, а каким образом вот эти вот мошенники знают ну, достаточно много информации о моих э, взаимоотношениях с банком? Мошенники используют разные предлоги для того, чтобы вести клиента в банках в заблуждение. Вы правильно И... сделали, что не предоставили никакой информации, так От меня-то они от... Девушка, от меня-то они не получили. Значит, они могли получать эту информацию только от банка. Соответственно, вопрос... Я так понимаю, информации у них нет, раз они пытались что-то у вас узнать? Нет, информа... данные не информа... информации у них было очень много. У них было э... а информация, да. когда были последние внесения денежных средств, в каких днях, в каких суммах. Если Но... люди знают какие-то данные по вашим картам, то тогда для безопасности лучше карты заблокировать, перевыпустить. Так, Может, тогда а... быть... Нет. Да, мне это не беспокоит. Я Самое интересное, Оп. вот что денежные средства вносились через терминал. В этот момент, во время внесения наличных в помещение, вообще никого не было, кроме меня. Поэтому... Если есть... Какие-то предположения, может быть, какой-то доступ есть Сбербанк онлайн к вашим операциям, тогда мы Нет. можем сейчас заблокировать карты Нет. Сбербанк онлайн. Нет, какие-то данные откуда знают, здесь можно предположить, что только какая-то информация, если известна, можем какие-то для безопасности произвести функции по блокировке перевыпуска, чтобы уже тогда э, данные не были известны. Сейчас можем заблокировать ваши карты из Сбербанка и не, не, не, не, не было такого. Ничего такого не было. Не было чего. Не было ни компрометации и Сбербанк онлайн. Почему? Потому что у меня рут права не установлены на телефоне. Более того, там довольно-таки большой пароль, больше, чем вы просите, в отличие от Хорошо. других банков. Хорошо. Спасибо вам за бдительность. Сейчас поднял вас с нашим голосовым помощником, Он тогда расскажет о дальнейших действиях. А Мне это не надо. Я тоже хочу поблагодарить вас. Вы все сделали абсолютно верно. Напомню, сотрудники банка могут звонить с разных номеров в том числе и с номера 900, но они никогда не просят установить какие-либо приложения, не убеждают срочно что-либо делать с деньгами и не запрашивают пароли и коды из СМС. Помогите нам найти и наказать мошенников. Для этого сообщите о подробностях звонка на специальной странице нашего сайта. Это займет пару минут. Ссылку я пришлю в сообщении. Также в приложении Сбербанк Онлайн можно включить проверку входящих звонков. Зайдите в настройки безопасности и включите ее, и мы будем предупреждать вас о звонках мошенников. Благодарим за бдительность. Переключу. Пожалуйста, оцените мою работу по шкале от 1 до 5, где 5 наивысший балл. Для этого произнесите нужную цифру. 1. Переключи на оператора. Сейчас много звонков, поэтому оператора придется подождать. Хорошо. Попробуйте решить вопрос в Сбербанк онлайн или перезвоните позже. К сожалению, Дальше. сейчас я не могу вам помочь. Соединяюсь со специалистом. Мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание еще лучше. Ложь. Оператор ответит вам в течение одной минуты. Сбербанк, точно. Сбербанк. Элина, здравствуйте. Здравствуйте. Галина, правильно? Меня зовут Элина. Какой а, у вас зовут Игорь Васильевич? Элина, а отчество как? Или Меня просто, просто на Т? А, Васильевич. просто на «Т» можно, да? Я вас слушаю. Какой у вас вопрос? Так вот, я хотел узнать, есть ли у вас такой сотрудник по фамилии Лаврентьев Евгений Васильевич? К сожалению, нет такой информации Мы не можем вам сказать, есть ли такой сотрудник Потому что вы сейчас позвонили в контактный центр mm -hmm. И у нас на одной площадке более полутора тысяч сотрудников Не, ну понятно и Площадки ну, а... в разных городах и... Много отделений, поэтому мы не можем вам сказать ну, Вам кто же е... звонил? У вас же единый справочник есть ну, Зачем вы меня обманываете? Этого. Есть не Лукав. Игорь Васильевич, вам кто-то звонил? Да, и номер телефона зафиксируйте, пожалуйста Проверьте И, может быть, поставить его там Черный список о том, что это может быть мошенники Ну, а, и это так, действительно ну, мошенники Зафиксируйте все-таки Конечно, и... минуту, пожалуйста Ага Сегодня был звонок. Вчера. Номер телефона на который был звонок назовите. На который плюс семь плюс 7 семь. Угу. Угу. И номер телефона с которого был звонок. Был. С которого был звонок плюс семь девятьсот двадцать пять сто пятьдесят восемь Дело в том угу. что вот этот вот человек который там представился сотрудником Сбербанка. Он довольно-таки подробно подробно имел информацию о моих последних взаимоотношениях с банком по моим транзакциям. Очень убедительно все объяснял, но возникли некоторые сомнения, что все-таки это не сотрудник Сбербанка, поскольку он не смог как-то, хоть хоть как-то подтвердить свои полномочия и то, что он является сотрудником банка. Я вас поняла, Григорь Васильевич, информацию зафиксировала, она будет передана в службу безопасности банка. Так, я как об этом смогу узнать, о принятом решении? Вам звонили мошенники, вам не звонил сотрудник банка. То есть это все-таки все мошенники, да? Конечно. Ага. То есть я правильно понимаю? Он пытался том, что... у вас э, узнать номер карты, какие-то другие личные персональные данные. По какому вопросу вам позвонили вообще? Позвонил по поводу того, что минали в пропущенном сроке э, оплаты денежных средств по кредитной карте. Подождите, по кредитной карте просрочка? Когда? Угу. Это уже другой разговор, минуту. Угу. Ну, что касается кредитной карты, на данный момент я не вижу, чтобы у вас была просрочка. Да, я знаю, да, нет ее. Вот. Там все оплачено, но на вчерашний момент вот человек попытался... Требовательно, требовательным голосом, типа, несите там... Так, И... давайте поступим другим образом тогда, минуту, пожалуйста. У вас он прогружается, что ли, информация так долго, да? Да, минуту, пожалуйста. А можно параллельно еще, пока вот компьютер у вас там занят? Я думаю, вы-то не заняты. У меня вопрос. Дело в том, что с любыми банками, вот, когда оформляешь любой договор, там банковский счет, кредитный договор, всегда банк просит заполнить согласие на обработку персональных данных. Угу. Да, угу. правильно? Это же, да, все правильно. Это по закону положено, да персональных данных. Так вот, вы сейчас территориально где находитесь? Сейчас вы дозвонились на площадку в городе Ставрополь. Ставрополь. А я нахожусь в городе Калининград. Если угу. между нами по просто по прямую провести линию, да, канал передачи данных, он происходит по земле. Mm -hmm. то между нами будет, ну, минимум три границы. Ой, четыре. Четыре границы. Вот. И получается, что наше взаимодействие, оно является трансграничной передачей персональных данных. А насколько... На которое вы согласие не давали, да? Совершенно верно, да. Это отдельная статья, вы понимаете. Уже. Понятно. Я могу вас еще раз попросить, если не затруднить, назвать номер телефона? с которого вам звонили. С которого звонили сейчас? Секунду. Да, с которого звонили. Ну, записывайте. Плюс 7. 920, 925. 158. 01. 45. Я просто еще проверю, кое-что минуту. Самое интересное о том, что этот номер телефона, он действительно, он не зарегистрирован за Сбербанком. То есть нет никаких следов о том, что... Конечный абонент, пользователь вот этих вот услуг угу. связи, он является Сбербанком. Я вас поняла. Данный номер телефона принадлежит региональному центру дистанционного взыскания. О, как? То есть я вас сейчас, да, я вас сейчас с ними соединю. А какое они имеют отношение к Сбербанку и к нашим заимношениям между мной, клиентом и банком Сбер? Но вся информация о просроченных задолженностях по кредитам либо кредитным картам передается в, данную, в данное подразделение, это так. подразделение Сбербанка. Замечательно. А тогда 230 федеральный закон о чем говорит, о том, что если какое-то третье лицо привлекается к регулированию? Это не третье Ах... лицо, это Ах... подразделение Сбербанка подразделения ну подразделение сбербанка но это же отдельное юридическое лицо у нас юридические лица они независимы друг от друга даже я надеюсь, я у, у, у, у, у, у нас нет понятия холдингов вот в нашей стране нет холдингов у нас каждое юридическое лицо оно само независимо и все взаимоотношения друг с другом это только на, до, на минимум договорных взаимоотношениях. А если у вас был договор, то вот эта вот организация, да, как его центр, как центр? Это не отдельная организация, это Сбербанк. Ну это же не отдел Сбербанка, это не... Э... Это отдел Сбербанка, Но подразделение это не... банка. Это, это, не, это, не, это не часть ПАО Сбербанка, это отдельное юридическое... Это часть ПАО Сбербанка. А, так, хорошо, интересненько. А почему тогда об этом никакой информации нигде нет? У вас публичное акционерное общество, вы, соответственно, обязаны публиковать... Игорь Васильевич, так, я вы... прошу прощения за то, что я вас перебиваю. Я вас сейчас соединю с так, данными сотрудниками, хорошо. потому что информация почему они вам звонили, будет только у них. Хорошо. Хорошо? И вы все с ними обсудите. Хорошо. Я вас перевожу. Всего доброго, до свидания. А свидание будет? Всего доброго, Игорь Васильевич. Ну, доброго это хорошо, конечно. А свидание будет? Я вас перевожу. Есть... Меня зовут Галинская Ольга Александровна, Сбербанк. Игорь Васильевич. Ой, Галина, вы что-то так быстренько, я только слово Галину успел услышать. Будьте добры, повторите, как вас зовут. Галинская Ольга Александровна. Галинская Ольга Александровна. Ольга Александровна, да. У ага. Меня зовут Игорь Васильевич. Совершенно верно. Да, то раз я не уточню, пожалуйста, вашу. 17573. Игорь Васильевич, у вас перевели в управление сюда у вас эта должность отсутствует. Какой у вас вопрос? Да мне вот вчера молодой человек какой-то позвонил, назвался лав... сотрудником якобы Сбербанком, фамилия Лаврентьев Евгений Васильевич. Но он так вел себя немножко подозрительно, и у меня вот подозрение возникло, они мошенники. Мне хотелось бы узнать. Это наш сотрудник, с которым мы он, на исходящей линии разговаривали. Договорились об оплате, что 28 ноября оплатят данный платеж. Есть, есть такой, да, сотрудник? Данный платеж у вас тут да. Есть такой сотрудник. А вот, да, 02, а вот этот телефон плюс 7, 925 158 0145. Ну, мы телефонах телефона, к сожалению, не видим, но у вас телефоны могут определяться, как и городской, как и сотовый. Если а -а -а. вы сомневаетесь, что вам сотрудник от Сбербанка позвонил, да, вы можете сюда на 900 призвонить, продиктовать номера телефона, который у вас определяется, И если это наши значит, сотрудников, да, наш, то у вас сотрудники просто на 900 переводят в то управление, то вам звонок осуществлял. А почему тогда вот. ваши сотрудники, если это сотрудники Сбербанка, реально сотрудники Сбербанка, почему они не осуществляют коммуникации специального номера, который опубликован на сайте? Почему я должен догадываться, мошенник это или нет? С 900 приходит только смс-отвращение. 8800, да. смотрите, здесь дается, э, это номера, которые вы набираете. А у вас определяется не как и сотые, а как и городки. А почему здесь нельзя... Потому, почему, вот почему именно в соответствии с законом 230 нельзя позвонить с того номера, который будет заранее известен? Почему я должен догадываться, мошенник это или не мошенник, говорить мне что-то или не... не банк, мне, или мне, мне, мне просто задают некоторые вопросы, которые не совсем удобны, да? допустим, если это будет мошенник, то он может воспользоваться Простите. этой информацией. А в то же самое время, если я не отвечу на этот вопрос, почему-то ваш сотрудник -то говорит о том, что я не конструктивно, например, веду разговор. Ну бред какой-то. Неконструктивный диалог, если вы, например, ругаетесь матом или кричите там. Так хорошо конструктивный диалог. Смотрите, да сотрудники диалога, когда вам перезванивает, вот они вас спрашивают, фамилии, имя, отчество, так. уже сами говорят, вы говорите, да, дату рождения, для, а, что про синдетикацию, вы назвали дату рождения, то есть дата месяца, год, и он вам информацию по вашим кредитным продуктам предоставляет. Больше мы никакую информацию не запрашиваем. Нет, там было много. Не там, там было много вопросов. Там... Мы 15 минут буквально беседовали, у меня Мы по задолженности можем спрашивать, а по другим вопросам нет. Так нет, он не меня... Мы не запрашиваем эту запраш... кредитную карту. Он меня запрашивал чуть ли не всю подноготную по нашим взаимоотношениям за последние полгода. Ну, бред какой-то. Вас, наверное, спросили, почему вы не оплачиваете ваши кредитные продукты. Я про это вы спрашиваете. Кстати, по поводу вот, словосочетания кредитные продукты. Банк вообще-то, ни, никакой банк в мире э, никакую продукцию не создает. Ну, кроме того... Сергей, как... Вы взяли карту кроме и кроме как, подождите, кроме как центральные банки какого-то государства, которые уполномочены, печатать банковские купюры и все, ну, или там металлические денежные знаки. Ну Вы, узба... Вы Узбанка взяли, мы сейчас не про деньги с вами разговариваем, Вы у нас открыли кредитный продукт, то есть кредитную карту. Нет. Если был бы у вас еще кредит, Кредитная карта, Кредитная кредит, карта, вот. девушка, Но ну подождите, кредитная карта это всего лишь пластик, какой то продукт, ну, в принципе, да, продукцией это можно назвать, но... Вы ну, можете сто... в сто... интернете оберзнуть, Игорь Васильевич, сто... что это сто... такое, стоимость... у вас... стоимость. Стоимость изготовления, э, пласти... подождите. Стоимость изготовления пластиковой карты, себестоимость э, в пределах э, от э, 5 до 15 рублей, в зависимости от... Игорь его... У вас по задолженности ага. есть какие-то вопросы или нет? Да. вы да. общий вопрос задаете, который вам сотрудников может на 900 ответить, я вас могу сейчас заключить, вы с ним поговорите. Нет, как они как мне сказали о том, никак. что... Они, они, они мне сказали, мы, что, что они не могут ответить на эти вопросы, поэтому мы в управлении мы, мы, мы, мы переводим на профильного специалиста. Меня связали с профильным специалистом, поэтому... Мы, вопрос, мы, диалог, чуть -чуть. мы диалог ведем по задолженности. Вот ага. по задолженности, задолженности у вас нет. Если никаких вопросов вот касающих вашего, вот, вашего продукта, то есть кредитной карты нет. У нас диалог будет закончен Ни Банков никаких продуктов не бывает запомните. не надо больше я, я, про, я, про, я про вашу да. кредитную так. карту говорю ну, про мою кредитную карту про, э, значит задолженности нет а какого тогда лешего э, ваш э, якобы э, действительный сотрудник лаврентьев евгений васильевич с номера плюс семь девятьсот пять пятьдесят восемь пять мне вчера наяривал потому да, что у вас да. была задолженность он нам предоставил информацию, вы ее оплатили. Так нет, он мне предоставил информацию. А зачем мне была нужна эта информация, если я ее и так мог увидеть э, в Сбербанк онлайн. Вот, вот смотрите, у вас идут периоды 15 числа, по 6 число, в следующем месяце вам необходимо оплачивать ваш езмечный платеж. Так. Если вы его не оплачиваете, у вас образуются штрафы неустойки. Ну так хорошо, подождите. Стоп стоп стоп стоп, подождите. стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Не тороптите, подождите. Вот сейчас? Подождите, подождите. Вот вы сразу. Давайте по порядку. Вы сейчас сказали про штрафы и неустойки. Если я как клиент как заемщик банка не внес своевременный, своевременный платеж, да. и, соответственно да. мне начисляются со стороны банка проценты, штрафы и да. неустойки, там, да. помимо да. банковского процента и тому подобное, и той суммы, вот которую... Смотрите, подождите! Так вот, да. подождите. Так, если я не внес, допустим, в нужный день, мне на следующий день начислили трафы и дополнительные эти вот проценты, банк все равно в плюсе Рано или поздно я эти деньги ну, а, Подождите, покупать, подождите, вы все не перебивайте. Я еще не закончил фразу, а вы уже меня перебиваете. Давайте вести конструктивный диалог, да? Хорошо? Согласно? Так вот. Вы что хотите уточнить, Игорь Васильевич? Я вам информацию предоставил, у вас нет Вы опять перебиваете. Я еще не закончил фразу, а вы опять перебиваете. Еще раз повторю: банк в любом случае получает свои деньги с клиента клиент внес их своевременно или их не внес своевременно банк все равно все свое получает то что положено по договору а зачем вот этот вот звонок был нужен тогда Звонки поступают, коммуникации в автоматическом режиме. Зачем? Сначала звонки. Это у У вас заговоры написаны. Если вы не своевременно оплачиваете, вам дается 20 дней по Вот у вас период идет, у нас 20 ноября вы должны были оплатить. Мы у нас оплатили только 21 числа. Почему дается только 20 дней? По закону положено 20. время реагирования 30. Я вас, сейчас, я вас сейчас на 900 переключу общую справочную службу, и вы спросите, они какие у вас условия по кредитной карте. не Васильевич, они не смогли ответить на эти вопросы. Я они вам ответил мой, на вопрос. 30 дней вы оплачиваете, 20 вопрос. дней вы да, они не смогли ответить на эти вопросы, поэтому Игорь они Васильевич, на вас. Да, слушаю внимательно. Давайте уточним. Угу. У вас 30 дней вы пользуетесь кредитной картой, 20 дней вы оплачиваете кредитную карту. У вас периоды идут 15 числа каждого месяца, заканчиваются по 6 числа следующего месяца. И вы в этот период это должны вопрос. оплачивать в этот а, период. Как только было выставлено требование о том, что возникла какая-то задолженность. Почему? Банки поступают в автоматическом режиме это понятно, вы это уже говорили Я не про это задаю вопрос Я задаю вопрос про то, что Вы выставляете время На погашение задолженности Там 1, 2, 3 дня Потом 2 недели Потом там 20 дней Игорь Васильевич, все-таки а, на 920 Ключу, а не более подруг надо, Это, это не... не надо тарахтить Игорь Васильевич, по а и... не... задолженности По не... задолженности по Итак, задолженности есть у вас вопросы нет, или нет? нет скажите, пожалуйста. То есть, По задолженности. Я... У вас задолженности за... нет. Вы хотите. Задолженность Игорь Васильевич, задолженность, я вас я перебью, можно перебить в на минуту. Дней, а не в на минуту, Игорь Васильевич. Или там в числе. Вот то, что вы говорите, говорите, вот то, что или как вы говорите. Игорь Васильевич. Там, неделя, или как две недели а потом говорите 20 дней. 20 дней – это почти 3 недели. Так почему такие сроки расплычатые? Почему они не соответствуют тому, что сказано в договоре? Игорь Васильевич, это вопрос 900. Они вам информацию по вашим условиям ну, покажут, ваши, расскажут. Специально. По задолженности, задолженности у вас нет. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Я вас переключаю на 900. Они более подробную информацию вам скажут по вашему продукту, то есть кредитной карте. Да нет, доброго, до нет никакого у банка продукта. Чем продуктов. я могу помочь? Опять заколебали. Переключи на оператора, а? Я поняла, что вам нужен оператор. Уточните, пожалуйста, что вас интересует? Специалист высокого класса. Сейчас много звонков, возможно, оператора придется подождать. Какой у вас вопрос? Мне нужен специалист, а не просто оператор. Соединяю вас со специалистом. Мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание еще лучше. Наконец. К сожалению, все операторы сейчас заняты. А мне не И нужен... Вы оператор. можете перезвонить позднее, чтобы попробовать соединиться еще раз, либо сейчас спросите у меня, чем я могу помочь. Переключи на специалиста, а не на оператора. Мне нужен специалист. Жаль, но мне не удалось найти свободного оператора. Пожалуйста, перезвоните позднее или попробуйте решить свой вопрос в Сбербанк Онлайн. Мне не Всего нужно, доброго. оператор. Сейчас я буду вашего мальчика и Его надо в поликлинику сдать для опытов. Нельзя его в поликлинику сдавать. Мы его вы и разговаривать научим. Что тебе делать, не***? Ты бы его лучшие песни какой выучил.